Это а правда ты? А, ну да, я Настейша. А мы что, знакомы? Ну конечно, знакомы. Слушай, у тебя еще младшая сестренка есть. А, Джулия ее зовут. Точно, точно, Джулия. Ой, мне кажется, что и Да что ж в этой голове поймешь, там один сплошной бардак. Да, конечно, у меня есть младшая сестренка, но ее зовут не Джулия. О, а Джулия, это моя мама. Так, погоди, погоди-ка, а то теперь я уже запутался. Если Джулия, это твоя мама, значит, это борзая малявка. Точно, ты дочка этой борзой Слушай, мальчик, какой такой борзый малявки? Ты чего? Это уже перебор! Ты что это, головой ошибся сильно, что ли? Да, что-то я перегнул. Слушай, а удар и правда был сильный, очень сильный. Ой, так голова болит. Слушай, а в гости к тебе можно? И я хочу в гости! И я хочу! Да, а путешествие у вас получилось очень даже веселое и крутое. Жаль, что я с вами не пошла. Откуда ты все это знаешь? Ну как откуда, Канзас? Я же мысли твои прочитаю. Побежали, побежали! Но ведь это не грабители, это всего-то наши школьные друзья, твои сестры! Да? Да, и это я припоминаю! Здравствуйте, а меня зовут Канзас, а это Дас! Очень приятно познакомиться! А меня зовут Джулия! Мальчик, а тебя как зовут? Панки! Меня зовут Панки! Панки! Был, маленький, с соской! Эм, а можно про тоску не вспоминать? А, как же вы изменились! Это мы-то изменились! Вы-то как изменились! Совсем уже взрослая! У вас уже и дочь есть! Красивая такая! Ау! За что? Больно же! За что? Я тоже хочу такую капсулу, очень-очень, чтобы путешествовать во времени! Ребята, а у меня для вас сюрприз! У меня есть точно такая же капсула! Я просто боялась перемещаться ей сама, а вы у меня самые бесстрашные! Ну что ж, а вот вам и капсула! Привет, друзья! Давайте поскорее откроем эту капсулу, чтобы наши путешественники могли продолжить путешествие во времени! Поехали! Наш первый слой и наша лупа. Поехали дальше. Ой, подсказочка, не убегай. И вот наша подсказка. Слушайте, такая мне еще точно не попадалась. Возьму-ка я свою большую лупу. Вот она, моя любименькая. Итак, смотрите хорошенько. И здесь у нас нарисована стрелочка. И как будто подводный мир. Наверное, наше сокровище спряталось в подводном мире, в подводном царстве. Давайте его найдем. Я надеюсь, это будет новая куколка. Здесь у нас русалка. Итак, поехали отгадывать коды. И где моя конфетка? И лимончик. Что, не сработало? Мир и любовь тоже нет. Клевер, чертенок тоже нет. Ну, Наверное, не а, К. Вот, открыла. И тоже здесь, тоже здесь. Вау, смотрите, это что-то новенькое. Я надеюсь, это та куколка, которую я хочу. Я очень хочу куколку из большого города. Ну что ж, проверим, это она или нет. Здесь у нас код сработал, а здесь мы с вами попробуем. Дождик и солнышко. Ха, я уже выучила все коды. Итак, есть. Смотрите, какие нежные туфельки или кроссовочки. Какие они красивенькие, нежно-голубенькие. из белой подошвой. Очень красивые. Такая куколка у меня попадается впервые. И следующий код Попробуем клевер и чертенок. Нет, ладно. Тогда огонь и снежинка. Вот, корона и диамант. Точно! И... Один, два, три, четыре, пять! А, нет, я не угадала! Это не куколка с большого города! Но все равно такой куколки у меня еще нету! Она тоже очень красивая! И такая нежная у нее одежда! Ага. Смотрите, здесь юпочка в клеточку, бантик у нее, и кофточка розовенькая с голубенькими полосочками. Очень даже ничего. Итак, а здесь у нас, наверное, попробуем мир и любовь. Точно, сработало! А ну-ка, русалочка, уходит. Капсулку мы оставим. А вот и наши следующие сюрпризы. И здесь вот такой вот головной убор белого цвета. Более спортивный. И вот наша русалка. Она такая смешная. Звездочки в глазках. И очень прикольная прическа. Хвостик, чешуя. Ай, очень классная. Вот она. Слушайте, она как будто сестра-близнец нашей леди с плюшки. Только цвет волос немножко другой. И... Опа, есть! А, какие у нее гетры прикольные! Смотрите, очень-очень классные. Давайте поскорее ее оденем. Смотрите, какая красивенькая спортсменочка мне попалась. Она мне очень-очень нравится. И вот она! Она из атлетического клуба. И зовут ее Кэдди Кьюти. Ммм. И, кстати, она умеет писать. Да-да, точно. Это она и умеет. И у меня из этой коллекции осталось собрать еще четыре куколки. И, наконец-то, первую волну я соберу. А там уже, надеюсь, и вторая к нам придет. Ну что, девчонки? Я с вами не пойду У меня много своих дел Ну, до новых встреч Мамочка, а мне с ребятами можно? Я очень-очень хочу ага. Мама, Настейша, можно? Можно, Настейша с нами пойдет? Пожалуйста Ну, конечно же, милая Отправляйся с друзьями Ведь путешествие, да еще и во времени Это так интересно Мамочка, а мне с ребятами можно? Милая, ты пока с уточками своими поиграй, а позже вырастешь и обязательно отправишься в путешествие. Их, ладно, идите уточки ко мне, будем с вами по квартире путешествовать. Анастейша, ты готова к своему первому приключению? Конечно, готова! Друзья, а вы готовы к приключению? Тогда смотрите наши следующие серии путешествие во времени. До новых встреч!